Итак, небольшой обзор защиты на Тахацу 9.9. Немножко измененный вариант, уменьшенный нижние лепестки до уровня лопасти винта добавлены вот такие маленькие пломнички и здесь брал еще пломнички которые поступают вот так вот крепление стоит также из двух половинок здесь приваренные болты вставляем скобу, соответственно, одеваем защиту, вставляем скобу в заднюю, назовем ее так, с этой стороны, и одеваем сверху вторую скобу, и завинчиваем двумя гайками. так это будет выглядеть данный мотор меркури 9.9 15 в принципе редуктора у них схожие по хабцу 9.9 вот такая защита вот такого плана сделано, в данном случае, с выступом нижних лепестков за кромку винта. Боковые вот эти вот маленькие лепестки я не стал ставить, за их ненадобностью здесь. Заодно в подарок шлифанул винт человеку и покрасил. Крепление также осуществляется на съемной разборной скобе. То есть переваренные болты с этой стороны. И, соответственно, вставляется сначала сзади скоба, опять же назовем ее так, и сверху вставляется скоба уже.